В Тольятти? Да, я думаю, начать в Тольятти. В Тольятти, что касается истории, я когда-то что -то пытался найти, что там в Тольятти. В принципе, могло когда-то быть, ну, как гугляешь, там, в Еще до того, как гендерные лектории придумали. Я находил какие-то архивы, там, 80-х лохматый год какой-то. Проходил какой-то митинг Писали еще в газете «За коммунизм» Про него написали, небольшая заметка была Сейчас я даже, наверное, не найти Когда он приезжал На 8 марта был семейский митинг За права женщин а так, Я знаю, что там были какие-то попытки В Тольятти обсуждалось Создание ну, Какой-то либеральный проект О том, что за права женщин Начали даже выпускать Журнал «Деловая дама» Ну, насколько я знаю, от девушки, которая сотрудничала с ними в плане иллюстрации, а, ну, Форнелла журнала, по-моему, собственно, такой эгалитаристской повестки не было. Ну, все прошло и забылось как-то. Но, насколько я знаю, он сейчас там просто деловая дама вот, существует такой коммерческий проект, где описывают историю успеха и прочее. Ну, продают просто рекламу, там, рекламные площади, и там ничего уже связанного с, с феминизмом или хотя бы отдаленным напоминающим там нет. Поэтому у нас, как бы, в плане СМИ каких-то таких вещей ну, сложно отслеживать эту историю. Потому что ну, я таких публикаций не встречала, и в интернете тоже не встречала. Может, просто не интересовалась конкретно этой вопросами. Мне кажется, что... надеяться Нет, не на что, что у нас там, была организация когда-то, которая... Опереться не на что, да. и возрождать нечего. Да. Ну, город очень молодой, поэтому, я думаю, это неудивительно. В Самаре был Центр гендерных исследований, Самарский центр гендерных исследований. Я не знаю, с какого времени, но я знаю, что у них гендерная, молодежная самарская гендерная школа, она проходит в 2000... 2004 или 2006, ну что такое, начало начала на где ну где середина, они начали делать раз два года эту самарскую молодежную гендерную школу, но ее в общем больше не будет, потому что их признали иностранным агентом, потому что эта школа держалась за счет фонда имени Генриха Бёльера, который признали иностранным агентом в свою очередь, в общем еще предъявили им иностранцы 300 тысяч рублей. Но вот эта вот школа, она была такой.. Уже э... феминистско ориентированной. Угу. Там были вот из следовательства можно Попкову привести Попкова, Сморукова и Лин. Потому и здесь выполнять Тартаковская. Тартаковская. Mm -hmm. Вот, они сейчас, ну Тартаковская сейчас в Москве, а Сморукова и Попкова продолжают говорить выступать даже экспертами на каких-то ресурсах, я знаю, там на засеки. Ну, я, по крайней мере, видел, что у них там было интервью, видеоинтервью Ну и плюс там есть тоже феминистки уже, которые, которым за 30, то есть они уже не первый год занимаются, ну, как, не первый год в феминизме, вот, они проводили акции против абортов, не знаю точно в каком году, но года, может быть, два назад. они как-то уже, какой-то деятельность занимается продолжительное время, то есть несколько лет. Вот. Но они выросли из активизма, сколько я знаю, я не буду за них говорить, потому что я совсем углублялась в эту тему. Есть, ну, они гражданские активистки, но они считают себя феминистами, они себя к этому движению. Вот. То есть последняя инициатива, которую мы реализовывали в Самаре, в том числе при поддержке вот как раз Светы Черновой, юристки Ирины Драгуновой, а Маша Рынер, тоже юристка, она тоже она, уже, феминистка. Вот. Ну, наверное, сейчас не всех перечислила, но то есть уже есть какой-то костяк, хотя бы от чего можно отталкиваться. То есть какие-то люди есть. Строец такого не было. То есть, изначально, к сожалению, то есть вообще-то какого-то опыта, ну, там, феминисток с опытом пока ничего такого не было и поэтому может быть как раз вот <смех> гендерной лектории который начинал функционировать он наделал много ошибок <смех> вот, потому что не было людей которые могли бы уже поделиться опытом организации просто как ну, у которых был бы да, феминистский какой-то потенци... ой как это назвать background там ну, да. если говорят опыт ну, начитанность уже. то есть ну что-то что они могли бы передать как опыт уже Потом, молодому поколению я конечно Сейчас какие-то иерархичные вещи рассказываю, но все-таки это тоже важно. Потому что вот начинать как-то с нуля довольно сложно. Да, очень много косяков было на самом деле. Сечин очень много, поэтому, может быть, одна из причин, почему сейчас вот гендерная лектория не работает. Потому что все-таки, мне кажется, сообщество создать не удалось пока еще. То есть есть какие-то люди, которые, на самом деле даже вот молодые девушки до 20, которые начитаны, которые ну, давно можно уже... Можно сказать, Маша Маклюк. Да. Она да, да, Которая давно была, в этой теме. Да, она прям.. Да. Она да. и нас контролировала долгое да. время дистанционно, как бы на предмет на того. Э, на предмет наших промашек. Как-то, ну, блин, не знаю, что сейчас делать со всем этим. Просто вот жаль, что в сообществе не сложилось какого-то такого, что действительно было 3-5 человек, которые могли бы вот что-то вот постоянно там делать какие-то акции, делать какие-то лекции. Вот. Поэтому ну, пока не знаю, может быть, это еще возникнет, просто нужно этим заниматься постоянно, а вот времени не хватает. Поэтому к тому, какие организации сейчас существуют, ну, как таковых организаций, ну, есть Тольяттинская феминистская группа, но она функционирует, конечно, не как какая-то зарегистрированная организация, а просто объединение людей очень, с очень плавающим составом. Есть, я не знаю, я не могу, наверное, даже назвать, вот, ну, там, Вова, я, Маша... Алина Краева еще, да. но она как бы, про нее феминистские убеждения, как да нами э э э женский, женский «Женская историческая, историческая ночь да она участвовала тоже вот, таня родионова тоже она участвовала в активизме ну а теперь Компион. в петербурге то да, есть ну, у нас вот. получается то что аня уехала Таня уехала и, и как бы просто постоянно ну это я думаю бич любого провинциального города что отток сил потому что тут вот начинать с нуля очень сложно что-то хотя потенциал есть проблем куча вот, но бывает гораздо проще куда-то поехать и к чему-то уже существующему примкнуть и туда уже выкладывать свои силы они вот добивать себе шишки просто бесконечные и просто может быть в какой-то момент поступит выгорание от этого ну в Самаре тоже существует Самарская феминистская группа ну, ее организовал ну она как существует там в сети то есть ну как сообщество да, вот, там тоже где-то около ста человек да. в Тольяттинской феминистской группе ее создала девушка по имени Эмилия Купник. Вот да, она так себя называет в сети. Вот. Но она тоже она жила в Москве долгое время. последнее, Сейчас у нас сколько. Она либо вернулась, либо возвращается. Вот. То есть она как бы тоже. Тоже понятно, что человек, который изначально. Я просто не знаком была еще года 4 назад, и она тогда уже была там, у меня феминистские взгляды. Вот, просто тогда для меня это было еще все чужды, поэтому я не особо на это акцентировала внимание. Нет. Ну, то есть она тоже, я так понимаю, какое-то время там побыла в Самаре. Просто в Москве больше потенциала, больше возможностей, даже в плане феминизма и развития. Вот. Поэтому, наверное, каких-то постоянных действующих организаций не существует, но нас сейчас поддерживает в Самаре общественное движение, айверс, ЛГБТ-движение, вот, они пару раз предоставляли площадки, вот, им это интересно, потому что у них тоже политика внутренняя ну, интегрируется в общество, то с разными инициативами, то в том числе с феминизмом, с феминистскими организациями. Вот. Ну, вот Вера, которая была сегодня, она тоже интересуется этим вопросом. Ну, то есть какой-то отклик в общественности все-таки есть. Про деятельность, то, что мы не отметили, чем занимается. Ну, может, свой опыт рассказать о том, что у нас было, то, что мы сегодня в презентации О том, что проводили акции со стикерами uh -huh. женско-историческую ночь э 8 мая, 8 марта стикеры расклеивали за репродуктивный выбор. Ну и в принципе с поторной. Uh -huh. Ну и просто выдавали какой-то оперативную реакцию на э, различные проявления дискриминации в отношении женщин, сексизм, э, там, сексистская реклама, то, есть, то что мы вот, видели, в какой вот, просто да, находили информацию, что, что проходят какие-то конкурсы, и, то, мы продавали ну, такая, наверное, просто, да, представляли свою гражданскую позицию по каким-то вопросам. Да, да ну, про то же про каблуки. Нужно рассказать, наверное, прям саму акцию, о том, что у Killfish, ну, чтобы иллюстрировать. Ну, том, у Килфиша в прошлом году организовали акцию э, с фоткой свою грудь для женщин и получи за это пиво». Ну, там, естественно, все более хамских выражениях, вот, мы сделали свой ответ на это, тоже э, не скупясь в выражениях, конечно. Вот, и пошли и заклеили стикеры, ну, в общем, мы отзеркали эту ситуацию вот. и пошли сделали, заклеили в туалетах местные, местных баров этой сети. Вот. Стикерами да, эти, стикерами. с обращением к сексистам. Вот, потом была еще в Самаре этим летом акция коммерческая «Забег на каблуках», то есть проводят периодически магазины какие-то. Для, ну, для своего промо, вот. они пообещали 10 тысяч рублей участницам, каблуки должны быть от 8 и больше сантиметров, неограниченно не Ну, соответственно, понятно, что такой забег, он просто чреват травмами вот, по очевидным причинам. Вот, мы заранее пошли на то место, где это должно было проводиться, сделали быстро трафареты с надписями «каблуки равно отеки, «каблуки равно травма», «каблуки равно боль». Паблуки новый выреклос. Сделали примерно в том месте, где должно было проводиться. И написали еще коллективное обращение в местное издание «Большая деревня». Вот. Редактор с удовольствием опубликовала. Вот. Ну, как мы дали уже какую-то общественную реакцию уже и в качестве какой-то акции и в то же время еще вы какой-то сделали материал который тоже уже раскрыл нашу позицию почему мы это сделали вот. ну, это из таких акций которые именно привязаны может быть ну, получается они привязаны к местности к нашей еще была акция которая должна была состояться но не состоялась запрет абортов у нас местные кольцы православные акции собирались проводить на одной перекрестке мы непосредственно, непосредственно нет, я там провел три часа на этом перекрестке или три или два часа, что mm -hmm. чтобы как журналист шел, чтобы спросить, mm -hmm. как бы, но ну, за день до этого мы прошли по окрестностям, сделаны трафареты, э, с, с, ну, с позиции прочей, за выбор, за репродуктивный выбор, mm -hmm. Женщина не, не инкубатор и я не помню, какие там вообще Я тоже, честно говоря, не помню. Вот. Вот. Но ну, они не пришли, они свою акцию не привели. Ну это такая вот макобесная ерунда, когда вот начинается православный. То есть к ним вроде как никто серьезно не относится, конечно, но понятно, что они Ну потом они подают власти да, и потом принимаются законы. У нас такие есть православные депутаты, которые постоянно лоббируют какие-то дурацкие законы о запрете абортов. Самарская область в этом плане она очень активную так, нездоровую активность проявляет. 15 октября у нас как раз на местном уровне проходил день без аборта, который был санкционирован Минздравом местным, хотя это нарушает вообще юридические права пациентов на получение услуг УМС, потому что ну, тебе не могут отказать в проведении аборта, потому что эта услуга у нас входит в перечень бесплатных медицинских услуг. Вот. У нас это прошло, то есть, ну, понятно, что гайки опять закручиваются потихоньку, потому что это будет проходить по словам представителей местных властей, проходить в дальнейшем, есть, ну, уже на уровне такого областного праздника. Mm -hmm. Позиционируют это. Есть, ну, поэтому работа, конечно, в плане активизма непочатый край, я думаю. — Нужно отметить то, что и Аня и я журналисты, и мы пытаемся через медиа как-то ну да, активизм как проявлять как журналисты и освещать проблемы, связанные с феминистской повязкой. — Ну, это тоже да, это зависит, конечно, от редакционной политики, потому что я вообще попал в свою жизнь в первые СМИ, где действительно в редакции важно, что я думаю. То есть я могу описать о феминизме, о вещах, которые меня волнуют с этой точки зрения. Потому что Ситуация в СМИ, конечно, по ну, крайней мере, в наших, но я думаю, в принципе, в провинциальных такова, что ну, там либо какой-то дядя платит, и он просто диктует политику какую-то информационную, либо местные там, власти, в которых феминизм тоже никуда не уперся, ему это не надо. Вот. Поэтому, мне кажется, в этом плане тяжело через СМИ, а это все-таки очень сильный инструмент, через который можно подавать какую-то адекватную точку зрения на общественные проблемы. и... Вот. Это. Я делала какие-то интервью с, с женщинами, писала скоти в феминистских книгах ну, и, собственно, стараюсь и в будущем планирую продолжать эту деятельность, потому что для меня лично это важно как журналист как феминистки, как в человеку, не... в первом я еще для себя типа, взял принцип, чтобы писать про женщин в принципе, то есть, например, недавно писал про женщин метательницу молодую, ну, типа, отображать вообще женский опыт через семью, то есть не прямая феминистская повестка, хотя там тоже прописывали там, тот же текст, который был, когда такси компанию такси оштрафовали за пинап, я брал комментарии, комментарий Ани феминистский комментарий, ну и еще про Женщину, которая является чемпионкой России по пауэрлифтингу. А, нет, она чемпионка мира по пауэрлифтингу. Ну, отображение такого женского опыта, такого, ну скажем, да. ну Это, мне кажется, неочевидного, ты... скажем так, не традиционного, не тот, который на поверхности, скажем так. Писал, вот. ну и про домашнее насилие, и ну, все остальные случаи. Ну, много. В том числе родоспоможение. У меня выходило несколько текстов про родоспоможение, где в том числе эксперты высказывались против этих инициатив, которые ну, антиабортные. Ну, в общем, да, это важно, конечно, что есть возможность, что ну, так сложилось, что его вы. Я, мы, журналисты, обучились на одном журфаке, да. что как-то все-таки можем уже с профессиональной точки зрения что-то делать, действительно, как-то выражать нашу, нашу позицию. Наверное. Хотя бы, может быть, да. даже как-то палеоативно, потому что мы же все понимаем, да. какая реакция на. Ее. Феминистские. Ну, конкретно я работаю в таком издании когда ну, да, приходится с паллиативной работы да. скажем так хотя хотя бы как-то mm -hmm. скажем так но это тоже большая работа потому что хорошо конечно когда дается возможность написать там не боясь слова феминизм и там не, не использовать феминизм в эту тему там и как загларировать между строк вот а когда в таком издании где-то в принципе как бы прямую не подашь вот, искать детей, это тоже очень важно. Ну, причем мне там никто как бы не запрещает опоздравлять слово феминизм, но я просто понимаю, какая у аудитория, mm -hmm. поэтому пытаюсь аккуратно, так сказать, mm -hmm. заходить со всем этим. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Ты знаешь, как нам развивать общероссийское и феминистское движение? Не знаю даже, но ну, у меня вообще претензии к общероссийскому и феминистскому движению и в том, что оно очень централизовано. То есть у нас как будто такое ощущение, что феминистки живут только в Москве и в Питере. То есть как бы о том, что кто-то где-то еще существует, что-то делает. А я уверена, в любом городе все равно найдется там два-три человека, которые так или иначе, ну блин, мы живем в такое время, когда есть интернет и просто вот. Кучу пабликов там читаешь ты, ты постепенно то есть вовлекаешься в феминистский дискурс. В И пахнет с него феминисткой <свят> Вот, то есть это, это вообще мне кажется в принципе не проблема сейчас. Вот. но у нас все большие фестивали, все большие мероприятия, выставки, все что угодно проходит именно на уровне вот столичном. Вот. То есть даже когда к нам в Самару приезжал Медиаудар, для меня это было действительно очень значимо, потому что как бы, не, на, на, на, на, несмотря на то, что, конечно, фестиваль такой так скажем, то есть, ну, такое левое движение, вот. не уверен, что я все в принципе разделяю, но все-таки то, что они выехали за пределы Мукада, это уже было ценно, потому что для, для периферии это очень важно, чтобы какие-то силы они циркулировали по стране, потому что страна огромная, как такая, означает, что у нас, что феминистка, можно быть только в Москве, и поэтому происходит отток также из провинциальных городов. Я не знаю, как, как это... Как-то наладить. То есть это тоже понятно, что не обязательно должны феминистки, там мы свои деньги там, кататься по всей стране. Понятно, что не может быть. Но у нас есть фонды, которые как финансируют проекты. Может быть, это как-то может войти в сферу их интересов, полномочий Хорошо, что тоже приглашают. Вот, допустим, была выставка феминистский словарь. И организаторки этой выставки пригласили как раз вот нашу самарскую уже. Феминистское наше объединение с работой, посвященной теме абортов. Вот. Мы приехали, посмотрели, что как, выставились. Тоже тоже очень ценно. Но хотелось бы уже что-то на своем поле сделать. Вот. Было бы здорово, если бы вот тоже -то, ну, поконсультировали наши старшие подруги. Я говорю, как советская бабушка, конечно, но все-таки, вот. чтобы как-то что-то хочется, чтобы что-то хотя бы. Ну, может быть, неравноценное. Ну, конечно, хочется, чтобы происходило что-то равноценное и в провинции, но хотя бы, чтобы было стремление к этому. Вот. Тогда, мне кажется, возможно говорить об общероссийском движении, когда будут равные какие-то точки влияния по всей стране. И мы сможем как-то вот действительно контактировать друг с другом. опять же держать связь и вот именно потому что там, те художницы или активистки у которых действительно большой опыт организации каких-то мероприятий акций кажется они могут этим могут делиться даже там в режиме онлайн еще что-то не знаю, я пока не обращалась особо ну, на уровне именно знакомых которые просто, с кем я лично знакома да вот, я слушаю то, что я рассказываю, что какие-то советы. Вот, а так я не знаю. Я, я себя с трудом представляю, что я какой-нибудь там именитый феминистский, там стукнусь в друзья, и начну ее расспрашивать, а как надо строить выставку сама? мне кажется, скажет, ну, Я не знаю пока, какое желание. Ну, может, ты, может, ты скажешь, почему нет. Ну, я думаю, может быть, вполне. Ну, при этом, даже если не скажут, то понятно, что каждый человек, который тебе там учиться, что-то спрашивать, не ответишь. Mm -hmm. что есть тоже какой-то эмоциональный предел вообще твоей потому кому что помогать. Но мне кажется, уже большая работа проводится, допустим, там сайт «Равноправка», который публикует тексты. Вот для меня это было такое начало, я читала, понимала, что вот, ну, в каком-то коротком тексте я получала очень много информации, которую вот, я не знала до этого. Вопросы. То есть хорошо, что функционируют такие проекты, которые дают он, возможность просто получать знания. Потому что не сразу начнешь там, с каких-то видов, там, например, и ты будешь сидеть, читать и думать, что вот, я сейчас не знаю, я не могу ничего не понимать. Вот. Нужна, нужна какая-то популистская, наверное, еще риторика, которая позволит нам, может быть, нам самообразовывать друг друга. Ну и вообще, наверное, надо просто чаще, просто, ну, чаще общаться и делиться опытом, в, люб в любом формате, в формате онлайн, в формате офлайн, Вот такие мероприятия, типа «Медиа ударка я ждаю такую возможность просто пообщаться, познакомиться, поговорить, и это очень здорово. Я как наглая провинциалка на, на, на, прошу. Ну, я не знаю, у меня по этому вопросу, наверное, все. Я просто не особо рефлексировала на эту тему. Мне нечего сказать. Ну, как бы, я себя расстрелял как союзника. нет, как я там, на вопрос, как развилось общероссийское феминистское движение, ну, для меня там, я для себя выбрал, как, скажем преимущественную позицию образовывать гомосексуальных мужчин в отучении от ä, мизогинии той же. Ну то есть ä, ей от жены отучать их от стереотипов ä, разных по отношению к женщинам. Ну, у меня недавно выходил текст на, на этом, в этом журнале ЮНАИК, который Комитет за рабочие интернационного выпускает. О из гений, которые свойственны геям, о том, как, как все вот эти вот гетеросексистские конструкты и сексистские конструкты встраиваются в гомосексуальные отношения. То есть я ну, вижу со своей стороны важным, наверное, э, реструктурировать тот дис... дискурс, к которому я непосредственно принадлежу, то есть э, приучать его, то есть, потому что ну, женщинам как бы тратить на это свои ресурсы эмоциональные, как бы, информационные, и, ну, вообще любые ресурсы, чтобы переубеждать мужчин с гомосексуальной или не ориентацией, ну и вообще, в принципе, мужчин, им как-то, у них другие проблемы есть, скажем так, ну, и... это вот как-то так, это как криво звучит, но тем не менее, то есть, мне кажется, союзническая позиция такая, она ну, более-менее этичная. Да, как вообще? это в рамках российского движения можно? Ну я хотите ну, в рамках российского движения, но в том смысле, что у него будет меньше а, тех людей, против, ну, профилактику, среди которых придется там проводить, я не знаю. Ну, то есть... Будет так или иначе какая-то поддержка, возможность, насколько уж это возможно, сколько я уже людей отправил в ВКонтакте, не удалось, не получилось. Да, это, беда. Да. это Прям беда, отправишь мудаков ВКонтакте. Пожалуйста, это прям, вот как, чем больше читаешь, тем больше вот какой-то ответ на своих ресурсах даешь, тем больше мудаков летит из друзей. Да. Причем пытаешься что-то объяснить? В, С... а, но... Cheers, ходят вот это по пропасти типа, они постоянно пытаются свалиться в маскулизм вот в этот... ну да это но... по у них как бы понятно что есть там гендерная нагрузка своя но блин они начинают критиковать совсем не те вещи которые обеспечивают вот эту систему детей угу. они начинают обвинять шерсть ну, ну все подряд да. Нет, это реально большая проблема для кейс сообщества. Ввиду общения со многими представителями, конечно, тоже многое слышишь, многое э, получаешь тоже от них, ну как бы, поскольку это друзья, в основном -то, стараешься это на тормозах спустить, но да, хотелось бы, чтобы какой-то вот для них. У меня нет, допустим, сил, ресурсов, чтобы им все объяснять постоянно, там, почему там. Не надо чего-то говорить, не надо себя как-то вести. Да, здорово, что была бы какая-то такая профилактика внутри сообщества Мне кажется, на уровне российском это было бы тоже неплохо, если бы проводилось бы такое. В каждом таком сообществе проводить такую профилактику. Я что, об этом очень зажду. Ну, так, наверное, у нас... Мне да. тоже, в принципе, больше сказать нечего, если есть дополнительные вопросы.